Ребята! Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы с вами будем кота псами! Представляете! Такая странная игра, но я готов в нее сыграть. Вот они мы, вот они мы. Ой, мамочки, мне сложно. Допустим, я кот или пес. Я, допустим, кот. Кот. Ну вот, вот и что. Я все, я кот, а пес. И пес что должен? Взять кость. Взять кость он должен, а не рыбу. Первая кость ета. Как мне, блин, что? Я не могу. Вторая Сьета. Я победил. У меня 150 денег. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, вас на этой неделе ждет большая удача. Считаем. 3, 2, 1, 0. Поставили лайк? Молодцы. Но ну, а мы продолжаем. Чау. Так, я готова играть. Нам нужно съесть все, что предназначено псу и то, что предназначено коту. А если я могу ими двумя? Правда? Правда? Мяу! Что? Это, это капец, он закручивается куда-то не туда, подождите Все перепуталось в этом мире Все перепуталось Капец, как это странно выглядит Что за дурацкая игра вообще? Посмотрите, он мяукает еще при этом Пес не лает, он просто болтается как веревка Так, давайте еще раз Теперь все правильно Я пытаюсь, вы можете съесть хоть что-то? Кот, давай! Хватит мяукать, наконец-то! Это было сложно. Как это странно все выглядит. Блин, в мультике все по-другому. Я должна что-то еще нажать сейчас. Я не смогу этого сделать. Пес, не туда, вот сюда. Так, мы нажали. Уходим. Да, мы нажали, мы все сделали. Итак, у нас тут с вами пожар. У нас новая расцветка. Мы матинцы. Нам нужно что-то нажать, чтобы все было хорошо. Это пусть делает пес. Давай, пес, нажал хватил Бежим вот туда. Мы же можем сгореть. Нет, нам не надо. Господи, он болтыхается, как этот. Э -э, ну и все. Понесли. Давай. Нет. Как мне это сделать? А -а -а. Я беру собака я тушу котом. Вот что. Я понимаю. Это капец, как они это все придумали. Это же вообще жуть. А -а -а. Я не могу попасть туда, куда мне надо, но я попал. Я лучший пес в мире. Это подарок судьбы. Скоро у нас новый наряд. Мы отправляемся с вами в следующий уровень. Я должна забить мяч. Прямо сейчас вот этим псом или котом. От кем? А, я должна забить двумя. Ну ладно, давайте попробуем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Мы вместе залетели с мячом. Мяч не залетел, но кажется, это выигрыш. Ура! Кот и пес два друга эй подарочек нас ждет мы готовы котик давай бам-бам а я не смогу его так развязать а -а -а. забрать это 300 бабок и 300 дедок я даже буду представить что здесь надо сделать спасти одного вот пленкой. Они такие типа танцуют под какой-то бит ладно я поняла, вы мне не подсказывайте, у меня с логикой все в порядке Загоняем цыпу и забираем денежки о yeah! Оо, oh -oh, здесь серьезная игра, у нас с вами боулинг Если любите боулинг, ставьте лайк Я не могу играть в боулинг с этими ногтями, поэтому поиграйте за меня, если вы в него играете Мне страшно, я не понимаю, что тут надо сделать Выстрел? Выстрел? Какой выстрел? Нам нужно довременно что-то нажать И что? Ну как мне с этим быть? Вот так вот-вот. Бам! Ну и что, он так мало докатился? Даже ни одну кегельку не снес. А, мы можем сделать вот так. так так так так так это уже интересно! Бах! Че такие кегли тяжелые? Давайте еще раз. Оп! Бам! Это было с первого раза, это было круто! Я просто поняла, как это делать. Во всем деле главное понять, как это делать. Если не понимать, как это делать, то можно сделать не очень. Так, все. А, -а, -а Мы это уже с вами проходили. Давайте, пес. Это не в ту сторону. Кот. Поливаем растения. У нас там должна вырасти новая-новая овощная диета наша с вами. Дынька. Можно я назову это дынькой? Я понимаю, что это тыква. Можно я скажу, что это дыня? И у меня, кстати, есть такая привычка называть вещи другими именами. Ура! У нас новый костюм. Да, мы теперь черный, чернее ночи. Забираем. Фу, мы как черные два червяка. Они такие гладкие, блестящие. Мне страшно. Это кто? Мне нужно ее поймать. Мне нужно что с ним сделать. Давай, это, с этим, мне кажется, должна разобраться кошка-крыса. Кстати, красивая. Я иду за тобой, моя сладкая. You found a gift. Я нашла подарок. 300 целых денег. Это потрясающе. Итак, у нас крыса, ветер, ливень, дождь. Кот закрутился и прячется в пса. Давайте все-таки это сделаем. Это, конечно, должен сделать кот. Так, мы с вами бежим. Крыса убегает. Мы ее хватаем, забираем. Отлично. Нас сносило, но мы справились Так, поехали дальше Давай быстрее финишную Давай-давай-давай, прорываемся Можно на финиш нам? Да, мы доползли как два червяка на финиш Все, забираем Уходим Что нам надо сделать? Давай, пес, ты Потому что, смотрите, нам нужно надуть вот этот шарик Я поняла Так, пес, давай вот это вот сюда Втыкайся вот втыкайся в шар О, да! Мне нужно куда это сделать? На финиш долететь? Я пытаюсь Я пытаюсь долететь до финиша, пожалуйста, кот лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, да! Вот это сложная задача для животных, но мы справляемся Потому что здесь не только животные, тут еще и я, и вы Подключаем Куда? Ку куда ты полетел? Боже, нам нужно собрать все монеты, шарик летит, я пытаюсь быть ориентированной, я пытаюсь быть собранной, но это очень странно. Собака просто пролетела, вообще такая, а куда летим, ладно, пусть летим. Здесь задача сна. какой-то грязный свинарник перед нами стоит, но мы с вами сейчас разберемся. Давай, собака, ты уже привычный вот к этой всей фигне. Да куда ты, давай, втыкайся, угу помоем здесь все, вымоем, угу, должно быть чисто, может здесь и живет эта крыса, которую нам нужно сюда заселить, ты собираешься шевелиться? Кот, он застрял, он у меня застрял, кот, пожалуйста, давай, ой-ой-ой, что-то происходит с ним неладное, мне кажется, ему нужно немножечко полечить, чисто, чисто, чистота, можно заселять любых крыс, так, следующий, я хочу забрать это все, у нас с вами есть Ларец. А, у нас 13 секунд. А, быстрее, кот, беги скорее, давай быстрее втыкай. А, а, да куда что побежал? О-о-о! Уи, у нас новый костюм. А, с какой странный костюм, какие странные вороны. Почему вот эти гири торчат из нас? Это полосатый странный червь. Мне нужно что сделать. А если эти вороны нас заклюют? не страшно. Давайте отправим кота. Мы выиграли. Какой-то подарок, интересно. Это да! на нас следующий... О, боже, все дальше, чем страшнее. Появляются какие-то персонажи, то крысы, то еще что-нибудь. Итак, мы должны с вами, с нашими мордочками, втыкнуться вот в эту вот фигню. Кот, давай! Ты тупишь, кот! Кот, молодец! Что теперь? Как мне туда ехать? Ай! Ай-яй-яй! Ай, ай! Мы поставили пугало своими ртами. Это обалденно! Next, next, next. Забираем все деньги и уходим. Тут целая куча пугал, но мы с вами справимся. Первое растаем, а дальше уже легче будет. Вот так вот, вот поедем, поедем, поедем. Если ты... А, -а, -а меня заносит, заносит, заносит. А, я все сделала. Можно мне денежки? Спасибо. 1476 у нас с вами. И что же у нас еще тут есть? Смотрите, у нас тут есть кожа. Я могу, в принципе, что-то себе приобрести. О боже, какие странные костюмы. У нас 1500. Давайте посмотрим. Самый классный, конечно, это за 3000. Вот этот вот дракон. Он просто потрясающий. Есть еще всякие ошейники, короны. М -м -м, это нам не нужно. Нам нужны костюмы. Тигр еще классные. А? Тигр классный, разноцветный классный, драконы, конечно, это супер. Сейчас мы накопим 3000, и нам повезет. Давайте, нам нужно поймать крысу. Посмотрите, они крутятся, я на них не нажимаю. Кот, давай, там крыса. Мы их поймали. О, я поймала новый костюмчик. Да, класс! Поплыли. О, покатились! Да! Собака-забияка и кот-енот все сделали правильно, я считаю. И заработали денежки. Next. Так, давай, кот, не прячься. Все, поплыли, поехали, полетели. Нас тут много денег ждет. Давайте собакой собирать деньги. Еще раз. Несмотря на вашу неповоротливость, я умудряюсь все это сделать. Вау! Да! Я самая-самая модная. Короче, эта игра прикольная. Если вы хотите заморочиться, поиграться и пойти разный уровень, то присмотритесь к ней. Она дурацкая, но прикольная, странная, но веселая. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Люблю целую, пока!